Всем привет, сегодня я такого не ожидал. Вы тут набрали 1331. 1331. Вы сумасшедший? Ну, я напишу. Давай выписывать. Так, сейчас. Это, это вы это число видели, это число видели, вы это число видели 1031. Вы сумасшедший. Видите, видите, видите, видите на экране свое? это сумасшедший. Короче, вы сами самые молодцы. И я сейчас сегодня выпущу видео. Если ты не прав я выпущу сейчас только что видео это только это новость об новом видео ну ой подожди я забыл ну есть один куб у него 73 подписчика а у меня только достало 30 подписчиков у меня вот где-то два дня назад было только только Блин. вот два дня назад ну пять дней назад у меня было только где-то 20 или 18 где-то ну за эти пять дней вы на уже тридцать что за фигня и короче я сегодня не знаю что выпишет ну но... ну ждите данного ролика ну всем